Чтобы начать зарабатывать на платформе онлайн базар, вам необходимо потратить всего несколько минут в день. Суть заработка заключается в перепродаже китайских товаров. Мы закупаем товары в Китае, продавая их на территории России и стран СНГ. Вам всего лишь нужно будет найти наиболее выгодный по стоимости товар и перепродать его другому покупателю подороже с помощью автоматической программы подбора покупателей. С этого вы будете иметь свой процент. Работать с сервисом несложно. Для того, чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на сайте. Перед вами появится перечень товаров различной ценовой категории, которые имеют свой ценовой статус. Обращайте внимание на выгодность и прибыльность сделки. Вы купаете товары и перепродавайте их. Перепродажа осуществляется автоматически программой. После того, как вы перепродали товар, вы сможете вывести заработок.